Всем привет, меня зовут Марсель, вы на канале Фарен Сегодняшнее видео будет посвящено анбоксингу и обзору руля Master T150 FFB или Force Feedback. Это самый бюджетный и самый доступный руль на сегодняшний момент с функцией Force Feedback и с поворотом на 1080 градусов. Цена этой модели 16 тысяч рублей. В разных магазинах по-разному. Конкретно... Этот руль достался мне за 15500, с учетом скидки, которая у меня была в том магазине, где я его покупал. Этот руль я уже распаковывал, играл на нем, устанавливал его. С установкой были небольшие проблемы. Позже я об этом обо всем расскажу. Но специально для вас я все обратно собрал, положил в мешочки и запаковал в коробку, чтобы распаковать его еще раз для вас. Давайте приступим конбоксенгу что вам достанется за 16 тысяч рублей вам достанется вот такая коробка с рулем тут будет картон вот такой вот гайд инструкция по эксплуатации и так далее также самое главное это база с рулем еще картон, еще картон, педали, две штуки, версия с двумя педалями, с тремя педалями, по-моему, называется Т-Трансмастера Т-150 ПРО, у меня вот две педали, мне хватило двух, с тремя педалями стоит около 22 тысяч в том магазине, где я покупал эту модель, все, больше ничего нет в коробке, Также вы видели, что я достал еще третью вещь, это крепление, вот такая струбцина, вот. все это в мешочек запаковано, Две педали, посмотрим, что это за педали, как они вообще, я уже успел на них они, ими попользоваться, мне это мой первый руль, поэтому ничего не могу сказать. Мне понравились эти педали. Хотя, может быть, они какие-то не такие. Ну, еще раз подскажу, у меня опыта пользования другими рулями нету. Это мой первый руль. Вот, пожалуйста, здесь лежит и чек. 15 15490 рублей. А вообще его цена. Сейчас посмотрим. Там скидку не пишут. 16 тысяч это грубо я округлил но ну, на 500 рублей дешевле получилось 15 990 16 тысяч вот. вот эту можно куда бросить она, она чему, в принципе вот такой руль шнур у этого руля сразу скажу не особо длинный вот он ну но не 3 метра. Метры есть или нет. Блок питания для руля встроен в него. Потому что здесь только одна... один провод и вилка. Вот, в розетку 220 вольт. И все. Это USB-компьютер. С обратной стороны также есть порт для подключения коробки передач и педалей. Давайте пройдемся по педалям быстро и потом вернемся к рулю. Его будем обозревать подробнее. Вот педали. Что можно сказать про педали? Ничего не могу сказать. Под педали большой для меня. Педаль газа мягче, чем педаль тормоза. Педаль тормоза пытались они сделать реалистичной. Она вначале нажимается легко. И под конец надо додавливать силой. В принципе, как на обычной машине. Вот на дне педалей, на дне платформы, при площадке педальной, есть специальные такие резинки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять штук. Вот. Здесь также предусмотрены, и вот, видимо, какие-то крепления. Здесь вот два места с резьбой. Вот, видимо, какие-то гайки тут встроены. Ну, значит, крепить можно. В принципе. Тоже шнур от этих, от этих педалей не такой же длинный. Но, кстати, на полу она не, не катается. Вот даже вот здесь просто я положил на стол. Она... Вот я толкаю, она... прилагаю усилия, она не двигается. В принципе, на чистых поверхностях, если вы полы у вас чистая она не должна скользить сильно по линолеуму по ламинату по паркету не будет особо скользить единственное когда нажимаешь на педаль тормоза вот она имеет склонность к прокидыванию вперед вот тут можно что-то придумать наверное что она так не делала эту педаль шнур тоже не длинный, он, ну больше метра но не 3 метра не 5 метров и вот такой штекер здесь есть разъем, который втыкается сюда с заднюю панель руля. Что могу отметить с этим штекером? Это то, что язычок у него слева, нестандартный язычок. Я знаю на Lego робот, Robot, Robotic, или как на Lego роботах, в общем, там такие на EVA 2, по-моему, EVA называется. Короче, там такие же Штокера, когда язычок ломается, потом найти очень трудно. Вот это бывает целая проблема. Чтобы заменить. Поэтому будьте аккуратны, не ломайте язычки. А то будет отвалиться постоянно. И морочить голову. Что еще могу сказать? Педали ну, нормальные, такие, довольно-таки реалистичные. Чуть не забыл сказать, что эти педали, в принципе, можно регулировать. Но единственная регулировка, которая вам доступна, это перевернуть вот эти плашки. Они вот здесь на двух винтах крепятся. Откручиваете их, вот, переворачиваете. Вот, например, вот это вы открутите, перевернете вот так. Она будет выглядеть вот так. Изменится ее нахлон и высота. Вот видите, педали на одном уровне. Видите, как разница есть. Больше регулировок здесь нету на педалях. По крайней мере, я не нашел. Посмотрим теперь крепление. Крепится вот на такую струбцину. Сначала я пробовал на большую столешницу. У меня толстая столешница, 4 см толщиной. На такой столешнице очень плохо держится. Буквально на кончике вот вот этой вот резьбы, вот этой болта. Держится, ну, страшно и шатается. Страшно, что резьба сорвется, отвалится все. Поэтому я немножко переделал, когда пройдем к компьютеру, я покажу, что я сделал, чтобы присоединить, чтобы поставить этот руль. А так, вообще, держится хорошо. После того, как я сделал модернизацию своего стола, сделал более тонкую столешницу, держится очень даже крепко, и надежно. Вот на струбцине затягиваются просто. Тут вот есть снизу место для резьбы. Куда закручивается, затягивается и держится. Тут есть вот такие пятачки резиновые. Ну, за счет них тоже хорошо держится. Пластик, пластик довольно-таки прочный, толстый. Ну, сломать можно все, в принципе. Здесь тоже резиновые плашки, 4 есть. Тачки такие, они тоже помогают держать все на своем месте. Так, давайте перейдем к рулю. Я уже сказал, что здесь есть гнездо для того, чтобы сюда прицепить педали и коробку передачи. Но коробку передачи я не стал покупать, и у меня две педали, во-первых. А во-вторых, коробка передачи стоит почти столько как этот руль вместе с педалями. Поэтому... Я отказался от такой покупки. Вот. Руль 28 сантиметров в диаметре, имеет металлические подрулевые лепестки, вот они щелкают, вот так. по бокам здесь обрезинено, но неприятный момент, то что вот тут есть места где винчены шурупы, ну, мне не всегда нравится, как они эти места себя ведут. Этот руль рассчитан на PS4 и PS3. Тут есть специальный переключатель PS3 PS4. Ну вот еще какие-то кнопочки. Все эти кнопочки можно настраивать. Тут на руле также есть и крестик. Тоже можно его настроить для каких-то функций в разных играх. Вот эта прорезиненная часть достаточно комфортная. Когда колесо крутится, чувствуется, что там есть шестеренки. Особенно, когда оно нагружено, как вы, когда в игре чувствуется, что, что там шестеренки передвигаются. Вот так люфта нету. Ну тут в середине за счет того, что шестеренки в середине есть немножко люфтец, это неизбежно. И чем больше шестеренок, тем больше будет люфт. Собран аккуратно и надежно. По крайней мере, так выглядит. Как он будет в эксплуатации, посмотрим, буду еще снимать обзоры. Для тех, кто вдруг не знает или сомневается, можно ли этот руль подключить к компьютеру, показываю на коробке, есть надпись PC Compatible. Это означает, что он подходит к компьютеру, можно установить. Есть специальный драйвер, который вы должны скачать с официального сайта Thrustmaster. Установить его на свою Windows 10, 8 или Windows Vista или даже XP. И этот руль будет прекрасно там работать. У меня работает. Что еще можно сказать об этом руле? Да ничего. Можно, наверное, пойти и установить на компьютер, попробовать сыграть. Итак, давайте продолжим. Установим руль на стол. Вот пришлось мне приколхозить вот такую деревяху к своей столешнице, к своему столу, чтобы этот руль можно было комфортно здесь разместить. Пытался я установить на свою столешницу. Но ничего не вышло. Точнее вышло, но очень плохо получилось. Я временно устанавливал, а сегодня уже вот я сделал такую нормальную платформу. Очень толстая столешница, по-моему даже нет 4 см, а может даже и толще. Поэтому на нее нормально не устает. Я вот сделал вот так. И, кстати, мне оказалось удобнее. Я даже вот, очень даже удобно здесь располагаюсь. В кресле. Вот, практически как за рулем настоящая машина. А тут очень просто. Вот, я устанавливаю, упираю струбцину, просто зажимаю. В принципе, все удобно. Все очень да, просто и легко устанавливается. Вот. Струбцина не выглядит хлипкой. Резьба, болт, в принципе, тоже достаточно хорошо выглядит, солидно вот я не затянул сильно а она уже в принципе держится если я, я сильнее затяну так главное не переборщить а то можно и сломать все-таки все пластиковое все держится железно можно сказать руль по отношению к вот этой деревях не шатается сама деревяха шатается а руль нет вот так вот как он устанавливается вот так он стоит сейчас педали Положу на пол, поставлю на пол. Посмотрим дальше. Расположил педали на полу. Вот они, в принципе, я вот ногой толкаю. Они не особо-то хотят двигаться. Вот. То есть на плоскости они двигаться особо не хотят. Единственное, когда нажимаю я на тормоз, вот что происходит. Вот. С газом такого нет. Я рад приветствовать вас у себя на экране. Сейчас давайте посмотрим, как выглядит драйвер руля Trustmaster T150 FFB. После того, как вы скачаете и установите драйвер с официального сайта Trustmaster, у вас появится несколько программок для настройки а, и обновления драйверов, а также прошивки этого руля. Ну, вот, нас интересует Control Panel. Control panel. Вот, она вот такая, выглядит вот так. Потом вы выбираете руль, жмете «Свойства». У вас открывается вот такой драйвер. Тут вы можете настраивать свой руль. Например, угол поворота можете настраивать. 140 градусов. Вот я поставил. Вот он. Только на 140 градусов крутится. Или на 1080. Вот. Все настраивается. Также драйвер видит педали. Вот газ, вот тормоз. Сцепления у меня нет. Ну и кнопки также. Вот подрулевые лепестки, кнопки. Можно посмотреть и испытать тест усиления. Ну вот, например, мотор. Вот так его колбасит. Ну, в принципе. Также вы можете посмотреть настройки усиления. Я ничего здесь трогать не стал, пока я в этом ничем не разбираюсь. Вот только в третий день у меня этот руль. Поэтому езжу на настройках по умолчанию. Теперь давайте покажу, как я решил проблему, с которой столкнулся. При первых попытках поиграть на этом руле Сразу после того, как я установил руль и драйвера Я скачал игру ассета Corsa Запустил ее, но поиграть не смог Потому что игра не увидела руль вот. Это меня удивило, потому что все блогеры Все отзывы, которые я читал в интернете Все говорит о том, что ассета Corsa Прекрасно видит руль Трансмастер Т-150 FFB Потом я скачал другую игру Предыдущий я купил, следующую я скачал демку, вот, демо-версию, ну тут написано trial-версия. Загрузил ее и тоже ничего не последовало, тоже не заработал руль. Я начал пугаться, подумал, неужели он не работает руль, неужели он сломан. Но драйвер же установился, драйвер его видит, все нормально, поэтому я понял, что проблема не в этом. И решил поискать, погуглить. В итоге я нашел где-то на форумах, в стиме, по-моему, была такая проблема, тоже один человек обращался э, в техподдержку и в техподдержку стима, в техподдержку игры. Там ему посоветовали зайти в Steam. Вот, заходите, жмете Steam, настройки, контроллер, основные настройки контроллера. Здесь убираете все галочки, чтобы не было ни одной галочки. Убираете и выходите. Все. После этого игра у меня, этого курса увидела руль, и The Crew увидела руль, вот, то есть все заработало без проблем. Вот так вот решилась моя проблема. Ребят, сейчас я загружу игру, попробую проехаться с этим рулем в игре и передать вам свои ощущения. Которые возникают в, в результате эксплуатации этого руля в игре. Но вы сразу должны понимать, что это мой первый руль. Я до этого ни разу в жизни ни с одним рулем не имел дела. Конечно, еще привыкать надо к рулю. В первое время мне казалось, что я просто кручу шуруповерт. тут бывает, что шуруповерт берешь, когда Крутишь сам шуруповерк, он сопротивляется. Вот И такое ощущение было, что я кручу шуруповерт на мост. И такое же там шестереночное ощущение вот эти вот. Что шестеренки окручиваем. же там, редуктор стоит, шестеренка. Присутствуют скотчки. Да, ты колбаса. Прикладывать усилие на него страшного иногда бывает. Потому что все-таки все пластиковое. Вот. Это я так не специально я делаю, чтобы почувствовать кочки, Потому что я не умею ездить. Поэтому я вылетаю. чувствуется вибрации и обратная связь чувствуется вот такой вот руль я приобрел себе для покатушек, всем спасибо за просмотр, приятных поездок пока-пока Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии.